Это суперическая история, вот здесь вот есть крышечка, вот там вот есть один маленький двигатель, один единственный. Здесь есть четыре коробки передач. Знакомьтесь, Александр Соболев, директор по стратегии и развитию бизнеса, член правления компании Мегафон. По сути, seo один компании. Присоединился к мегафону после стратегии partners группы BCG и за 7 лет выстроил сильнейшую команду стратегов. Именно о ней мы и поговорим сегодня. Кто надеялся на анбоксинг крутого набора лего, не отчаивайтесь. Ближе к концу мы к нему вернемся. Меня зовут Виктор Ругуленко, это канал Флес и шоу Консалтинг Плюс Плюс. Ставьте лайки и подписывайтесь, а мы продолжаем. У выпуска 5 ключевых тем. Первое. 5 направлений стратегии мегафона. Второе. Бери и делай. преимущество ин house стратегии над классическим консалтингом. Третье. Зарплата и work-life balance. Четвертое. Отбор стратегии мегафона. И пятое. Карьера и выхода из мегафона. Хотите посмотреть какую-то тему отдельно? Таймтеги вам в помощь. Начнем с того, чем занимается стратегия мегафона. Саша, скажи, пожалуйста, чем занимаются в стратегии Мегафона? В стратегии Мегафона пишут стратегии, как ни странно. На самом деле, если посмотреть, что такое стратегия внутри компании Мегафон, это не типовая стратегия. Типовые стратегии, они говорят, что вот через три года будет счастье, нужно сделать клюшку Nike по денежным доходам, сделать пять презентаций на эту тему защитить это перед советом директоров и генеральным директором. У нас э, все-таки эта история не про классическую стратегию, хотя про нее тоже, но больше про развитие бизнеса. Мы, собственно, называемся стратегией развития бизнеса, и мы делаем реальные проекты. То есть э, мы помогаем компании Мегафон меняться в лучшую сторону. Это если очень коротко сказать, чем занимается стратегия внутри Мегафона. Расскажи про разные направления, которые есть. Мегафон стратегия сейчас состоит из пяти блоков. Это внутренний ин-хаус, классический консалтинг. Его суть заключается в том, чтобы отвечать на вопросы с высокой неопределенностью. Ну типа есть криптошифрование, что делать мегафону с этим, если там рынок и как это развивать. Это одно направление. Второе направление – это развитие бизнеса. Суть его заключается в том, что если мы видим, есть какая-то стратегически крутая тема, которую мы хотим, чтобы развивалась быстрее, чем она развивается, мы десантируемся туда, смотрим, что происходит, как это можно улучшить, как переприоритизировать работу команды, зачелленджить ее, то есть реальных функций в компании «Мегафон». И привнести либо внешнюю экспертизу, либо самим помочь расковырять им, а где же реально суть и что надо делать, переприортизировать их рудмапы, где надо привлечь технические какие-то ресурсы и так далее и тому подобное. Помогаем часто защищать реальные кейсы инвестиционные этим командам для того, чтобы сделать следующий шаг в стратегически важных направлениях. Вот, собственно, третья единица боевая наша – это Environment Intelligence. По сути, это research, но очень прикладной. Его суть – это найти новые темы бизнесовые и добиться решения отправления, что мы что-то новое запускаем или останавливаем. То есть у них KPI не количество репортов, которые они сделали, а количество принятых решений на основе их рекомендаций. Они немножко... Третья, грубо говоря, часть компонента, которая дополняет стратегов, это все, что происходит снаружи. То есть они делают большое количество стадий с точки зрения того, что происходит в мире, как развиваются стартапы, какие новые современные есть практики в модели управления, что такое джайл по-настоящему и так далее и тому подобное. И дополняют собственно, проекты своим ну, интеллигенсом, а environmental intelligence, то есть анализ внешней среды, скажем так. И они очень прикладные. Тоже. Четвертое направление – это M&A Сейчас в компании Мегафон стратегия также курирует все сделки, которые мы ведем. И основная задача там – сделать эти сделки более стратегическими. То есть Мегафон сейчас уже запустил достаточно большой фанал ну, воронку разных интересных объектов для приобретения или продажи, которых раньше не существовало на радаре. Мы защитили концепцию этой стратегии M&A на сайте директоров, получили ряд свобод и принципов, по которым мы будем играть. И, собственно, наша роль была как раз в том, что мы видели, что наш требуют требует ресетапа. Мы хотели более стратегически посмотреть на эту тему, как можно использовать неорганические инструменты для улучшения бизнеса. И, собственно, вот меньше, чем за полгода мы это перестроили и начали, по сути, совсем по-другому подходить к сделкам. И пятое направление – это инновации. Это крутая тема. Мы не делаем из этого никакого хайпа то есть мы не кричим налево-направо, что мегафон работает со стартапами, и вон там, смотрите, сколько какие мы крутыши, мы исходим тоже очень прагматично. То есть наша основная задача – это понять и научить мегафон работать со стартапами. На рынке есть большое количество разных технологий и инноваций, которые так или иначе можно применить либо для внутренних процессов мегафона, либо для продажи нашим клиентам, ну, через B2C-каналы, B2B-каналы. И раньше «Мегафон» практически не взаимодействовал с малыми компаниями по ряду ограничений. Что мы сделали? Мы также взяли, посмотрели на эту историю, считали, что мы там проигрываем, надо что-то менять. И также достаточно быстро мы выстроили так называемый «фаст-трек», то есть быстрый процесс по работе со стартапами. Начиная от подписания NDA, юридического договора, поиска бизнес-лидеров, которые вместе с ними что-то делают, и э, научились подписывать с ними коммерческие договора, то есть мы их не покупаем, мы работаем с ними в партнерстве, и они нам помогают протестировать какую-то гипотезу. Например, можно ли там, оператора в колл-центре заменить на робота. И вот такого рода пилотов мы э, идей протестировали уже практически тысячи штук, и реально коммерческих пилотов, которых мы заплатили деньги стартапам, уже десятки. Вот это пятое наше направление — это инновации. Кажется... Самый большой минус консалтинга с точки зрения будущей карьеры состоит в том, что ты ни за что не отвечаешь. Просчитал варианты, подготовил презентацию, рассказал ее, а внедряют или не внедряют твои идеи уже другие люди. Но навык внедрения и ответственность за результат – это необходимые условия роста от советника до топ-менеджера. Именно поэтому Успешные консультанты, в том числе полдюжины моих бывших коллег, уходят из консалтинга. Посмотрим, какие возможности здесь предлагает команда «Стратегии Мегафона». Стратегии внутренние, они занимаются какой-то имплементацией или они тоже, по сути, как консультанты готовят слайды? Безусловно, занимаются. Здесь есть очень тонкая грань между тем, какую роль занимает стратегия и какую роль играют сами функции. Мы работаем в симбиозе мы не подменяем собой функции. То есть, если мы знаем, что нам нужно сделать какой-то крутой продукт, мы прекрасно понимаем, что это надо делать вместе с функциями, которые этот продукт должны делать. Но мы им помогаем. Например, там, 6 лет назад один из первых крупных проектов, который я лично делал в стратегии, еще будучи руководителем, мы делали ответ на вопрос, что делать мегафону в платном телевидении. Появлялся рынок платного ТВ, появлялись ока, IV, IO и так далее. И мы пытались понять, какая бизнес-модель будет жизнеспособной и что Мегафону сделать в этом направлении. В итоге родился концепт продукта Мегафон ТВ, который сегодня имеет больше двух миллионов пользователей. И, безусловно, на начале пути, то есть когда мы отвечали на вопрос, что это может быть и как, наша роль была на 90% определяющей, Постепенно, когда мы понимали, что да, эта тема цепляет, она зашла хорошо на уровень генерального и есть тяга к ней, мы помогли усилить команду, то есть был нанят ряд людей, включая, например, Яна Кухальского, который сейчас возглавляет нашу компанию «Мегалапс», которая занимается всякими инновационными штуками, и он также лидирует все новые продукты. Когда Ян пришел, он занимался только ТВ, и он был советником генерального директора, и постепенно команда начала реализовывать то, что мы написали вместе с ними в бизнес плане Развитие же бизнеса, как я уже говорил, они идут на что-то существующее. То есть есть какой-то крутой проект, например, у нас сейчас есть один из самых больших проектов, это CVM, Customer Value Management. Это работа с большими данными, непубличными предложениями, адаптация продукта под каждого конкретного человека и так далее. Это подразделение существовало. Но оно на протяжении трех лет генерило стабильную инкрементальную выручку там, по методике, которую мы считали. Когда мы десантировались туда, мы полностью пересетапили амбицию этого направления. Наняли больше 130 человек в компанию для того, чтобы это направление развить. И сейчас они утроили результат. Саш, вот мы с тобой ведь работали в Макинзе вместе. Расскажи, пожалуйста, вот сравни свое впечатление работы в консалтинге и работы в стратегии в мегафоне. Вот что на той взгляд плюс мегафона, что на тот взгляд, минус? Я бы сказал так: на самом деле я карьеру Маккензи начинал с самого начала. Я был тогда еще, мы, собственно, тогда создавали отдел топов, Это был очень прикольный опыт. На мой взгляд, у меня сложилась такая очень органичная история, когда я побрал сначала лучшее, что было с одной стороны в консалтинге, да, и с другой стороны, перешел сюда в индустрию. и использовал навыки, которые у меня были там, те компетенции, ту дисциплину, которую я, по сути, взращивал там, еще на третьем курсе буквально учился, и сюда пришел уже каким-то таким подготовленным специалистом, не берусь говорить слово профессионалом, но так или иначе, для меня это получился достаточно органичный путь, когда я, собственно, вот дошел до, мне кажется, очень такой интересной позиции, когда я занимаюсь внутренним консалтингом, когда у меня есть по сути, меня, ко мне приходят такие модули большие, проектов, блоков, какие-то интересные брейнтизеры, сложные задачи которым абсолютно неизвестно, как подходить, и в конечном итоге э, у меня есть э, воля их э, решать так, как мне, как мне кажется правильно. В итоге что получается? Вот я бы прям хотел пример привести проекты, которыми я занимался. Э, взять, например, инновации, которые там Саша Соблев рассказывал, один из наших э, отделов. Все начиналось с вопроса, а как Мегафону работать со стартапами? Есть разные э, способы на рынке, есть успешные кейсы, есть те, которые говорят, что успешные кейсы, есть неуспешные кейсы. Э, нам необходимо было придумать свой путь, как, собственно, э, всю эту историю структурировать, закрутить и прийти к результатам. И, наверное, главное отличие, которое... которое на мой взгляд, особенно явно между тем, где я работаю сейчас, и тем, какой опыт у меня был до этого, это принцип «просто бери и делай». Я работаю в компании, где я ответственен, по сути, за тот результат, который я приношу. Я часть компании, мне интересно, чтобы она развивалась, и я ассоциирую себя с ростом компании. Именно поэтому… То, что мы, по сути, сделали, это мы взяли несколько стартапов и попробовали принести их в мегафон, попробовали их запустить, попробовали найти ошибки, какие есть сложности в компании и так далее, и так далее. Методом таких пробы и ошибок мы как раз-таки проработали рабочий, живой инструмент, который сейчас называется технологическая песочница. На рынке корпоративных инноваторов и стартапов он становится все более известным, все более интересным. И я все это веду как раз-таки к тому, что, на мой взгляд, основное, там то, чего мне, возможно, не хватало, в начале карьеры, это именно прийти к какому-то результату, какому-то живому результату, и к тому, чтобы сказать, вот именно это сделано моими руками, и именно я точно знаю, что это работает, что это не осталось как бы, где-то в столе. С точки зрения там, внутренней монетизации, эффективности внутренней монетизации, да, по независимым оценкам, там, Мегафон входит там, в топ-5% мировых операторов. Построили как бы, там, условно там, ну, не с нуля, как бы, э, с хорошего базиса, там, функцию по аналитике больших данных, по там, моделированию, по кампейнингу, как бы, по правильному формированию там, индивидуальных предложений, продукт-офферинга. Всем абонентам Мегафона, я вот уверен, как бы, должны были приходить какие-то персональные предложения, это все результат вот этой вот работы. Скоуп работ, он тоже как бы там масштабный, то с точки зрения это э, так звучит, как бы там большие данные, но там помимо самих условно там, данных, как бы, да, там аналитики, которая на этих данных стоит, есть много связанных вопросов вокруг, начиная, собственно, там, где эти данные брать, как их правильно хранить, управлять, это IT-архитектура, да? как мы это используем, как бы, и какие продукты как бы, используем внутри, и как мы это потенциально там, можем монетизировать как бы, там, наружу, потому что есть уже там, рыночные э, продукты, которые там тоже Мегафон э, достаточно успешно продвигает. У нас очень сильная внутренняя команда э, по больших данных, на самом деле не одна у нас их а две, одна больше сфокусирована на коммерческом применении для э, внутренних нужд, да? есть еще внутренняя, которая сформулирована на применение больших данных в управлении и развитии сети, да? то есть условно, как бы, чтобы более точно, более умно говорить, где нужно строить там базовые станции, как оптимизировать и развивать сеть. Помню, как вы любите вопрос про зарплату, поэтому обойтись без него? Не смог. А что из этого получилось, смотрите сами. В качестве спойлера радует, что в мегафоне разумные неконсультантские часы работы в купе с интересными проектами и с сильной командой. Расскажи о зарплатах, пожалуйста. Зарплаты это, конечно, тонкий вопрос, но могу сориентировать по уровню. То есть, если сравнивать стратегию развития бизнеса внутри мегафона с, например, большой четверкой, то мы платим больше. Если сравнивать с большой тройкой, то мы платим меньше. Вот и все, что надо знать о наших зарплатах. Окей, но тогда напрашивается вопрос, а работаете-то вы столько, сколько в большой тройке? Ты знаешь, мы боремся с перегрузками. То есть ребята все амбициозные, работают много, и часто это не требуется даже. Мы следим за так называемой историей ползчек то есть ПТО. У нас есть еженедельный, очень лайтовый опрос ребят, Сколько часов ты проработал на прошлой неделе? Как у тебя впечатление о мегафоне? Как у тебя впечатление о команде? Насколько тебе нравится твой текущий менеджер с точки зрения коммуникации, с точки зрения развития? Чувствуешь ли ты, что развиваешься? Там порядка семи вопросов, я пять из них, вот, мне кажется, назвал. И самая полезная тема, конечно же, это смотреть на динамику в разрезе подразделений, что произошло в последнюю неделю относительно скользящего за весь месяц. Где есть болевые точки, которые можно попробовать подлечить, где, наоборот, все хорошо, и можно еще загрузить работой. Вот. Но если говорить про часы, у нас в среднем получается где-то 10 часов в сутки. То есть это 50 часов в неделю, это меньше, чем консультанты работают. Теперь обсудим, как в команду по стратегии попасть. Принцип отбора вполне себе консультантский, и вы с ним уже хорошо знакомы по нашим предыдущим видео. Однако интересно послушать детали отбора, о которых рассказывает Александр. Расскажи, пожалуйста, в чем отбор заключается в стратегии «Мегафон»? Какие навыки нужны людям? Если говорить про три направления боевых, это, собственно, внутренний консалтинг, развитие бизнеса и environment intelligence, это типовой отбор, который очень похож на консалтинговый. На младших позициях это тестирование а-ля только чуть сложнее, там проверяются логические скиллы, умение считать и справляться с дедлайнами. Как не грустно признавать, там отсеивается примерно процентов 75 кандидатов, что ча часто пугает, потому что жесткого как бы, лимита набранных баллов там не существует. Он достаточно мягкий, то есть его легко написать, если чуть-чуть подготовиться. Но это первый наш фильтр. Да уж, какая-то печальная статистика. Если чувствуете, что нужна помощь, обращайтесь ко мне по ссылке в описании. Потом у нас происходит ряд интервью. Обычно их бывает от двух до 4, и на этих интервью потенциальные кандидаты знакомятся с моей командой. Собственно, многие ребята из моей команды, включая старших аналитиков, проводят собеседование, которое выглядит примерно как кейс-интервью. Часто бывают брентизеры, маркетсайзинг, также часто бывают бизнесовые задачи. Для нас, почему мы выстроили именно так этот этап отбора кандидатов, потому что это является лучшим прокси того, как они будут перформить, когда устроятся на работу. Потому что, по сути, мы решаем ровно такие же задачи, только дольше и тяжелее. Вот. То есть и за час времени с кандидатом можно посмотреть, как бы этот человек приступил к той или иной задаче, насколько он структурно мыслит, насколько может показать свои софтовые навыки, то есть донести свою мысль, защитить свою позицию и так далее. И это очень похоже на консалтинговый отбор. И если позиция младшая, то после этих интервью собирается консенсус, то есть ребята, все, кто собеседовал, и результаты теста берутся в учет, и мы принимаем решение, брать человека или не брать. С точки зрения более старших позиций, это менеджеры, там уже я вовлекаюсь лично, но на последнем этапе. То есть я также собеседую человека. И отличие на старте тоже есть. Джмат тест эти ребята не проходят, они проходят немножко другое тестирование. Это, по сути, домашнее задание, где есть некий... Кейс, который надо решить. Суть его заключается тоже в прокси как бы нашей работы повседневной, только чуть более детальной. Ну, там условно человеку отдается набор материалов, который подготовил его аналитик. У него не было времени последить за этим аналитиком. Аналитик сделал не пойми что. Разрозненные данные, какие-то непонятные слайды, что-то там еще. Его задача сделать из этого нормальный документ, который будет внятно отвечать на конкретный вопрос. И, собственно, у него есть ограниченное время, там выходные, по-моему, чтобы это сделать. То есть тест чуть-чуть отличается на менеджерские позиции. Это если говорить про боевой став. Если говорить про инновации и МНА, все-таки чуть-чуть по-другому. Критерии отбора очень похожи. То есть нам очень важно фит человека в команду, то есть чтобы он был амбициозным, заряженным, драйвовым, чтобы ну, как бы умел задавать непростые вопросы, был прагматиком, практичным человеком и так далее. Там же требуются тоже и аналитические и софтовые скиллы, безусловно, примерно те же, что и в боевых подразделениях, но есть своя специфика. То есть там, например, в работе с инновациями нужно уметь выстраивать взаимоотношения со стартапами, либо быть в этой среде. То есть мы там смотрим мы уже достаточно старшие позиции, Это значит, что человек должен быть примерно оттуда, чтобы понимать, к кому идти, знать рынок и так далее. То есть там уже есть дополнительные требования. А в МНА, безусловно, без корпфина и опыта ведения сделок ну, очень сложно будет. Соответственно, там есть своя специфика. Но в целом мы ищем задорных боевых ребят, которые хотят развиваться, делать крутые проекты. И критерии того, кто попадает в нашу команду, они схожи, но их компетенции чуть-чуть отличается. Консалтинг ценится за карьерные возможности после него. По логике вещей, возможности после стратегии Мегафона должны быть сопоставимы. Работа аналогичная, но по сравнению с консалтингом к ней добавляется ответственность за результат, хотя из нее и вычитаются международные проекты. Посмотрим на карьерную лестницу и примеры выходов, и оценим, насколько опыт стратегии помогает расти дальше. Расскажи, пожалуйста, о карьерной лестнице в Мегафоне. Это такая вот стремянка раскладывающаяся, да? Ну или, может быть, лифт. Вам на 12 этаж. Карьерная лестница в стратегии, непосредственно стратегии развития бизнеса, выстроена достаточно прозрачно. То есть я стараюсь обеспечить понятный подход к тому, как человеку вырасти у нас в компании, в команде. У нас есть так называемый PDP, это Personal Development Plan, который мы делаем раз в полгода. Суть его заключается в том, что по сути это асмус человека, то есть его сильные и слабые стороны слабые стороны мы называем зоны для развития. Не всегда слабые зоны являются проблемой, кстати. То есть, иногда можно на них забить и развивать сильные. То есть, это тоже нормальная история, зависит от конкретного человека, чего он хочет. Мы с ним проговариваем, собственно, что он за полгода должен сделать, чтобы улучшить свой перформанс договариваемся о каких-то вещах, что мы стараемся ему давать более комплексные задачи, а не тхоками валить, он обязуется там сделать какой-то ряд вещей, туда-сюда. И, соответственно, дальше у нас типовая история. Если человек перформит хорошо, он растет быстро. И, собственно, вот как раз раз в полгода мы возвращаемся к вопросу повышения всей команды, собственно, кто как отперформил. Если не перформит, ну, сорян, не перформит. И для того, чтобы помочь ребятам, у нас есть несколько ролей. То есть есть у каждого человека ментор. Ментор это не обязательная роль, но у большинства ребят он, он есть. Это обычно человек из смежного подразделения, достаточно уже зрелый, который может дать совет или он может выступать адвокатом в, собственно, ассесменте человека. То есть он говорит, слушайте, я с ним не особо работал, но со стороны я вижу раз, два, три. И то, что вот вы говорите, что это его проблема была, что он плохо справился с задачей, на самом деле, возможно, там менеджмент накосячил, Саша, ты задумайся о менеджменте, а не о аналитике, которую ты сейчас пенализируешь. Вот. Есть, соответственно, менторская роль, есть роль руководителя, который, собственно, обсуждает этот PDP с человеком. Ну и есть моя роль, как, собственно, общую картину собирать и смотреть, кто как перформит. Если говорить про сроки про повышение, то в принципе это близко также к консалтингу. У нас рост происходит примерно для, для нормальной перформищих ребят раз в год в полтора. Если человек перформит супер круто, у нас есть очень хорошие кейсы, когда человек очень быстро взлетал по собственной лестнице. У нас есть много разных интересных кейсов из суперкрутышей. У нас есть человек, который ушел в Бринг-Восток. Есть человек, который ушел, собственно, на стратега в крупный стартап. Есть человек, который с позиции старшего аналитика перешла на руководящую позицию в Яндексе, в такси конкретно. Есть кейсы индустриальных переходов, когда у нас ребята с, ну, в принципе, с рейзом по и позиции, и по окладу переходили к конкурентам в индустрии и занимают интересные позиции, которые сложно дать в стратегии. Ну, например, возглавляют продуктовое направление, то есть э, отвечают за какой-то продукт. У нас тоже это можно сделать, перейдя в какое-нибудь смежное подразделение с функцией. Э, тоже не особая проблема. Э, но вот из переходов именно внешних либо стартапы, интернет, фонды и, собственно, индустрия сама по себе. В консалтинг уходит редко. Почему? Потому что работа у нас, ребята понимают, что консалтинг это... Консалтинг это отличная школа. То есть в консалтинге есть возможность делать разные проекты из разных индустрий, учиться у супер крутых людей, потому что там, опять же, весь отбор нацелен на то, чтобы искать супер-супер крутых структураторов, софт-чуваков и так далее и тому подобное. Но там есть один большой минус, это то, что все проекты лимитированы во времени. Это жестко ограничен дедлайном по проекту. И часто ты из-за этого не видишь либо результат того, к чему этот проект привел, либо этот проект убирается на полку из-за того, что консультант ⁇ это и народное существо изначально для компании. И это провальные обычно проекты, которые убираются на полку, потому что чаще всего они связаны с тем, что консультант не смог выстроить relationship и продать свою работу. Так вот, консалтинг от внутреннего консалтинга отличается тем, что им все время надо биться за бои. Она а мне очень, потому что нам доверяет, мы делаем реально крутые вещи. И если там условно лет пять назад к стратегам относились осторожно, то есть когда мы приходили в функцию и говорили, слушайте, мы считаем, что вы живете неправильно, нам все переделать, то сейчас как бы на практически всех проектах, куда мы приходим, люди понимают, что с стратегами будет круче, чем без них. И это дает, с одной стороны, уже на старте хороший байн, а с другой стороны, учитывая, что мы здесь остаемся в компании, мы несем чуть большую ответственность за результат, и мы его видим. И это прикольно. Таким образом, работе в стратегии Мегафона можно сказать следующее. Пять направлений, дающие возможность внедрять идеи, отвечать за результат и учиться в сильной команде. На входе. Консультантский отбор с акцентом на задачи с телекома. На выходе стратег или менеджер цифровой компании. Здорово, что такие возможности появляются в российских компаниях. Лет 7 назад, когда я сам шел в консалтинг, о них, конечно, и речи не было. На этом все. Поделитесь впечатлениями об увиденном в комментариях, что понравилось, а что не понравилось. Если что-то понравилось, то ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. Спасибо. И да, для любителей лего продолжим наш небольшой анбоксинг с Александром. Одна находится сверху, одна находится вот здесь сбоку, и две находятся по краям этого замечательного агрегата. Соответственно, в чем суть? Если включить двигатель, вот эта вот коробка передач перераспределяет тягу между верхней коробкой и двумя нижними. Собственно, она отдает валам все вот по шестереночкам, вот туда внутрь и так далее. Вот он, этот двигатель. И, собственно, когда ты едешь, там просто цилиндрики вращаются. Ага. Вот. И в зависимости от переключения передач, вот она коробочка. Ну да, она сломалась уже. Да, ломали. Короче, он переключает, просто с разной частотой будет вращаться эта история в зависимости от колес.